Всем приятного просмотра. По подсказке сверху, вы сможете посмотреть другие аниме-моменты из Токийских Мстителей. Майки опустился на колени. Устал, пади. Эй, он вообще не шевелится. Вдруг это и впрямь наш шанс? За мной, пацаны! Да, черт от них от боя нет, Ханма! я должен ему помочь, Майки, так и мечи. проклятие, Майки. Ай! Я получил голову вашего главаря! Я капитан третьего отряда токийской свастики. Это Кисаки. Мой отряд берет на себя защиту нашего командира. О, на тебя можно положиться, Кисаки. Командиры метят. Кисаки-крот! Неплохо отжигает для новичка. Хорошо себя проявил. Кисаки! Молодцом! Позаботься о майке! Кисаки! Баджи! Баджи? Ты? У него вышло? Кисаки! Я изобью тебя так, что мама родная не узнает. <плёк> Прихлопните его насмерть. смерть Кисаки! Чифую, какого хрена ты делаешь? Если убьешь Кисаки прямо сейчас, то придашь майке. Если хочешь убрать Кисаки, сейчас не время. Лучше не лезь, Чифую. Мне плевать, что ты там я думаешь. Я зам капитана первого отряда. Если хочешь пройти дальше, я жалеть тебя не стану. Ну валяй, даю тебе 10 секунд. В чем дело? Ты же не собирался меня жалеть. Если не убьешь меня, то я не остановлюсь. Чифую! Не могу, Сакимичи. Что? Не могу ударить. Баджи. Баджи! Кадзутора пропал. Умри. Баджи. Спасибо. Такие мечи. Баджи. Кадзутора. Сволочь, да как у тебя рука поднялась? Урод! Больше туши виноват. Даджа! Я прикончу Кисаки. А ты смотри, не мешай мне, такие мечи. Вы против Кисаки? Да. Присмотри. За майки. Там. Ну что ж. <звук> Прекрасно, <звук> я готов. <звук> а он не обещает того. Что ему не под силу? Хе. Кадзутора облажался. Баджи идет к нам. Нельзя недооценивать кейски Баджи. Только он сумел меня обхитрить. Шах и мат. Кисанки. Давай, убей меня, если сможешь! Зараза. Кажись, моя песенка спета. Зараза. Кисаки! Что ты натворил? Ты сам видел. Я и пальцем не шевельнул. Его рана оказалась тяжелая. Кадзутора! Кадзутора! Мне все ясно. Он переманил Баджи в Вальгалу, чтобы вот так ударить его в спину. Как думаешь, Командир? Майки. Я хотел тебя убить с того момента, как тебя выпустили из исправительной школы. Знаешь, кто продолжал меня отговаривать? Баджи сказал, Кадзутора хотел тебя порадовать, Майки. Пусть так вышло, что он убил твоего брата. Ему пришлось сделать из тебя врага, Майки. Так и сказал. Кенчик, драка закончена. Ты что, стебешься, Майки? Он вынес ханму одним ударом. Он явно жульничал. МАЙКИ! Ты из-за меня так разозлился? Спасибо тебе. Ну, вот же... Я не умру. Это дурацкая рана. Меня не убьет. Не волнуйся, Кадзутора. Ты меня не убьешь. Баджи! Майки, я отправлю тебя вслед за ним! Такие мечи, Кисаки, наш враг. Я хотел исправить все в одиночку, но вот не справился. Погиб от собственной руки. Майки, мне зачем убивать Кадзутору? Майки, Тосва, я передаю их тебе, Чифую. Поделим пополам. Спасибо. Чифую.